Оказывается, прошлое видео было Ну блядь, фейком можно назвать Фейком, фейком, блять, фейком, блядь Сука иностранные слова, блядь Наебка это была, блядь Провокация, блядь Ну я сам не знал, блядь. Я думал, да, поверил, бля а Оказывается сука, блядь, он туда вытащил его, блядь. там Ой, блядь, сегодня нашел, блядь, этот погрузчик, блядь его, переставил его Ладно, пацаны, хотите хочу, я вам расскажу, ладно. Я за эту машину давно знаю, но уже 10 лет уже, даже больше. Вот смотрите, крылья, вот. Не вообще не гнутся. Ну, потому что танковый металл тут. То есть, когда, блядь, Сталин победил, ну, Россия победила, русские, блядь, СССР, ну, куда, блядь? Металл, блядь, который плавили, блядь, катали там на разные, блядь, военную технику. Ну, бля, применили ее, блядь, в этом. Сельхоз, блядь, техники. И в автопроме, блядь. Это по Лендлизу, блядь, забрали, блядь, чертежи, станки, блядь, там что-то их там, 300 с чем-то было, там читал. И начали строить. И вот, блядь, вот это был первый металл, который, блядь, ну, вообще не в нее, Ну, блядь, рвал, рвал, короче, ну ладно, там оторвалось, короче, оттуда что-то. А тут все равно, ну да, тут, блядь, мне тут, блядь. Один, блядь. Тип напрёк блядь, такой же, блядь. Наружности, блядь. Фу, отвратительно. Я зато, смотрите, тут ходил, короче, вот все смазывал. Каждый болтик, каждую штучку. главу голову сняли, короче, эти. Ну, металлисты, короче. Голова же была там эта, ну как она, алюминиевая. Морда, блядь, смотрите, пацаны, блядь. Такую морду, блядь, ну где вы найдете? Нигде, блядь, нет, конечно, этих золоченных вот, блядь, вот этих вот штучек, блядь, везде, ну, я извиняюсь, блядь, короче, блядь, звоните, пишите, блядь, посылайте голубей блядь, почтовых, короче, я, блядь, вот намедник, короче, сниму крылья, блядь, срежу их там, блядь, их не открутить, срежу, оттуда, и отсюда и морду сниму, короче, блядь, не знаю, как ее, его... думаю, снимется она тут, да, короче, капот бля, украли, блядь, приехали тут, блядь, эти шурики такие, блядь, а вот, блядь, есть это пищалка. Мне там один, блядь, человек спрашивал, дружище, вот есть сигнал, этот оригинальный, что ему там еще не станет, я раскрутил его, блядь, смазал его, блядь, Пиу, как это Берия на нем, там, ездил, челок, там, чип, блядь, ловил, блядь, и все это пиздешь нахуй, блядь, пропаганда, блядь. Так, руль, блядь, за 20 рублей, блядь, нихуя, блядь, я руль, блядь, скручу, отреставрирую, блядь, и могу стоить 400 баксов, ё, ну, я спустил в интернете, блядь, ну, не 400, 200 долларов, ну, руль такой, блядь, там есть и по 300, блядь, Сидуха, блядь, оригинальная, а может и нет, хуй его знает, не знаю, короче. Двери нету. Но дверь стоит у него вот тут в гараже. Ухо тут одно отвалилось, блядь. Ну, блядь. Танк проезжал, блядь, фш, и вынес, блядь, дверь. Вообще авто, во, во, во, военный автомобиль. Тут крыло, блядь, ну тут таскали, блядь, на лебедке его вот там пш, пш, туда двигали. Вот, вот обзор, короче, смотрите. Тут, короче, это. Немецкий треугольник, блядь. Ну как немецкий, ну то есть, блядь, на три угла садили. Запасняк, блядь. бензобак, блядь. Крышки продали. Ну вот, короче. Вс, крыша там вот, блядь, смотрите. Ну, вообще, блядь. Целый, здоровенный. А металл какой. Во. Раз, блядь, можно, блядь, ну, порезать, блядь, и бочку сварить. Вот она нихуя себе. О, блядь. Два миллиметра. Ну не два. Полтора точно. Может два, блядь. Там проводки какие-то. Блять. Может там какой-то Фрицбец что спрятал, блядь, это. Или этот. Генсек, блядь. Какая заначка там у него была? Хреново знает, блядь. Если все поднять. А вдруг там, блядь, золотишко лежит. Бриллиантики, золотишко там. Ну, может быть. Ну, я думаю, вряд ли, конечно. А вдруг? и блядь, пацаны, короче, блядь. Кто занимается такой техникой, звоните, бля. Все, бля, поснимаю. Вот кожух тут, короче. Вот, снимается. Раз. Тут, короче, положили на него, чтобы он не гнил, типа. Так он и из не изгнил там вроде. Вот. Раз, он там кардан, блядь. Или что там? коробка передач. Тут защита, тут защита. Два батончика у меня есть, видел. Насиху не пробовал. Так что вот такие пироги. О, ВДшка, блядь, уже выдохнул, закреплять. еще. Ну как это. Раз кисточку взял, блядь, такой, хуяк, посмотрел, раз, раз, померил и Раз маски наношу. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик. Ага. Тут больше белого нужно. Тут больше темного. Тут фиолетовый, тут зеленый. И вообще, вот вам картина, пожалуйста. Ну, морда идеальная. Фу. Так что имейте в виду, если где-то кому-то в жопу веете, помнете морду свою. Приезжайте ко мне, если хороший человек приедет, блядь. Договоримся по-хорошему. А плохой не приезжайте. Все, вот, смотрите, тут эти всякие там... Может, кому-то нужен оригинал, блядь. Кому-то может нужен там еще. А вот еще не смазал ли его. Вот. блять надо идти домой как за баллоном блядь. тут я блядь, выпшикал блядь, срезал блядь, и тут, ну, там что-то прикручено что-то нужное да пригодится у меня была коробка вот, стояла блядь, коробка кардан подвеска на лягушках блядь, ну, лягушки должны стоять такие необычные амортизаторы ладно все короче а Сейчас соседи блять начнут меня Корот, блять, ну хули, блядь, это. алкаш дебильный, бля. Ладно, короче, пацаны. Ой, блядь, забыл, блядь. Кисточки забрал, а Мальберт забыл, блядь. С красками. Ай, блядь, ебперный блядь. Вот еще на выдане невеста стоит, блядь. или жених, блядь москвич он, бля, зепор шесть, шестьдесят горбатый какая? жених короче во жених на выдании, короче все с него снял блядь. все ну решил блядь, серьезно заняться автомобилем но не судьба надо деньги блядь, время и трезвый образ жизни блядь. у меня блядь, с этим туго не то, что туго. Бля, смысла не вижу, блядь. Ой, блядь, денег надо столько. А Работать то есть, то нету. Блядь, то есть, то опять нету, то опять нету. И снова нету. И снова тебе, и опять тебе. И снова тебе. Все, горожане. Напоследок вам. Бренд. Вот он. Дверь, короче, в будущее. Ой, блин. Заходите, выходите. Это дверь всем. И во всем. И всегда. И вообще.